Всем привет, меня зовут Макс Риск, тема видеоролика «Можно ли начать инвестировать с 1000 рублей?» Вот такая вот тема тема. Первое слово, и что это значит «1000 рублей» Это, если считать по рублям, это 20 рублей, точнее 20 долларов. Если зайдем сейчас просто в Google, вбьем, например, вот сейчас «рубль в доллары, можете посмотреть, вбивают у вас статистика нажимаете на эту функцию тут и вбиваете цифры российский рубль потом доллар сша и мы видим где-то уже 14 долларов тысячи рублей э -э, тема видеоролика куда инвестировать тысячи рублей я тоже где-то записываете ролик можете его найти я думаю найдется можно ли начать инвестировать тысячи рублей это получается у нас 15 рублей если мы попробуем купить акцию в Тиняко банке, то одна акция стоит 20 рублей, вот 20 долларов, вот таких вот долларов. А у нас сейчас 15 рублей. 15 долларов, значит 15 тысяч рублей. Нам не хватит на этот. Ну и так дальше. Это, наверное, в следующем видеоролике нужно писать. Вот, тогда но что можно это потратить, чтобы заработать, можно желательно, чтобы их отложить, тем самым накопить на большую сумму, потом уже покупать акции, чтобы были какие-то годовые. Я думаю, вы знаете, что только годовые, если нет, то вкратце. Это тоже вид заработка, но ну, вот, понятно, думаю. Когда вы покупаете акцию или дивиденды, или облигации. Вот вам недоступны облигации, недоступна пока мяся акции 15 долларов. Но я желательно рекомендую вам накопить. Если вам нет 18 И у вас 15 долларов, тоже такие есть люди то тоже есть вариант. Давайте сейчас крас тоже расскажу. Я делаю подробный видеоролик, если вам нет 18. Как начать инвестировать? Макс риска можете найти. Да, найдите на официальный канал, а то как-то другой канал захватили его и все. Знамали типа того. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы вам точно ид ⁇ т игры. то бывают некоторые пайки. Невозможно их решить. И, значит, у нас получается 15 долларов э, не совершеннолетнему, Значит, можно, э, я думаю, открыть карточку можно с 4 до 17 лет, я думаю, это возможно. Пробуйте так, по-быстрому кратко расскажу. Тем самым, если у вас есть какие-то рубли тоже вложить, у вас будут уже 20 рублей, вы сможете уже начать инвестировать. Если вы с России, в Тинькофф Банк, Альфа Банк, если вы с Украины, то вот там другая схема, то же самое, в плеймаркете, в, в, плей -маркете. в плей маркете пишите инвестиции и находите, я вроде показывал вам, да, мог конечно еще раз показать, уже где-то третий раз показывал, вам, да, такой щедрый, сейчас даже назову. Скачьте такое предложение, вы можете инвестировать с Украины, только я тут не знаю, есть ли обновок, потому что мне как-то не обновляется там некоторые профили. Там э, мало акций, Tesla есть, так что не волнуйтесь, кофе тоже есть, биткоин э, там, всякое такое. В, Power... в PowerPay также можно инвестировать, также можно покупать акции, инвестиции в акции в PowerPay. PowerPay. Я вам даже покажу его. Если меня вдруг еще не заманит, ну, лучше я расхожу вам точно. А то показывать это уже нельзя. А то баха-бам тебе канала. <соц> не надо мне такое. Мне уже было, уже несколько раз хватит. Я сейчас туда вот называется Pauper. В я букву М. он правильно выговорю. Пересубы 3 такое будет. Кошелек Pauper. Так, ну не подглядывайте. Входим. Вот, потом у нас а, отображается доллары и всякое такое. И доллары, токены, биткоины. Нажимаем на кнопку биржа, обменники, ну и нам интересуют биржа, обменники, история, вот биржа. Биткоин на доллар. Ха -ха -ха и разные криптовалюты тут у нас меньше минус ну, в общем да -то, тоже тут можно но с компьютером тут веселее там будет веселее там будет куча кнопок нажимаете биржу торгуйтесь или на официальных сайтах покупайте биткоины как подкопите их там я вроде вам сказал если у вас 16 вы можете также сам это сделать или с помощью кого-то там. Подробнее уже ролик записывал. Все будет нормально. Если что-то не помог, напиши в комментариях, я тебе отвечу. В принципе, с этим мы разобрались. Разобрались. Тысяча рублей. Теперь куда инвестировать? Если точно тысяча рублей, больше их нет. Как будто четвертый, третий вариант. Скорее всего, третий. Если так поподробнее тогда инвестирую в себя, а четвертый тогда будет, что значит третий инвестирую в себя. Например, можешь какой-то купить курс, но сейчас на курса куча, конечно, поэтому думаю никаких идей нету. Или ты можешь это вот за тысячу рублей, если наденешь свое хобби, какое-то купить премиум, даже не говоря о который нужно каждый месяц на сайте своем платить, это будет дороговато, а у нас только тысячи рублей и все, тогда нам придется держать эти деньги, чтобы накопить, потом уже покупать домины, а то каждый месяц снимать деньги, это как плата за интернет мобильный. Если у вас такое есть, то значит у вас есть свои деньги, вы можете их доложить до тысячи рублей и больше. Если у вас есть мобильный интернет, вы платите за него, то почему бы не инвестировать их? Вот. У меня тоже сама такая ситуация. В принципе, это все. Всем удачи, всем пока, лайк, подписка, всем пока.